А, ну Я понял. но Блин. Амаз, по-моему, бритает. О, то, то, то, то, то, то, то, Блин. Не, ну в этой трубе как-то этот... Нормально. Ч ⁇ ты? Ты хочешь... Нет, не зеленая. Нет, не зеленая, а желтая. А мы а продолжаем поменять. Ну давай, говори там свои Я уже сказал. Мы продолжаем. Ну так продолжаем. А мне кажется, что нам нужно куда-то. Блин, чё? Наверх сразу? Ты нужно? меня забайтел, да? На др. Стопроцентно. Там чек сверху. Ну мне просто, я просто <laughs> ну ладно. <laughs> ну чек сверху. <laughs> вот сверху, вот сверху. А куда тут сверху-то? Не знаю. А ты байтер. Не добав, заба... не добайтер. А как то А, тут в бок надо, вон, видишь это. Справа? А, я вижу, Шекунду. я лечу нормально. А, я, это... а я ненормально лечу. Открою. Я вообще так чуденко так пролетел. Я даже ничего не нажимал. Я взлетел. И все. Okay. И по красоте летел. Ты где вы... летишь? Лакеринка. Да, я лечу. а просто. Чё, дальше прямо ехать думаешь? Да. Там за сейт, мне кажется, он... Городовой, Блин, шел, а чё, я, я не долетаю чуть-чуть? А, я только передними колесами зацепился. А Романку. ты думаешь, что типа, а, ты сразу нужно сразу? чё ты громко свистишь? <свист> да, Все, я, я, я так и сделал. Изи долетел. <свист> с одного разгона. Изи же, было же написано. Так ты, короче, в одну сторону только перевернешься, потом в другую. Ну, с пробелом. А, я не долетел. Да я понял. Я не дурак же, б твою мать. что думаешь? Я дебил что ли? Я знаю, что ты не дурак. Так. приятно Немножко тупенький. Так, а там бустеры, я вижу. А я в бок тут еду. Вот так вот. Эть! Какого я перелетаю ее все время, Ну ты амплитудку нормально А, мне теперь еще и обратно Так вот зачем здесь бустер. Я понял. Я понял. Брынь. А, теперь мне прям вообще обратно надо. Тут разгончик нужен, чтобы долететь. А, я понял. Ну. А, блин, в самый торец воткнулся. Так, а сейчас. О, идеально, прям вообще. Прям да. вообще, прям ювелирно. Прям вообще... Ну а дальше уже попер такой стабильный стандартный скилл тестик Не Твоими любимыми диагональными жордочками. И с бустерами, да. О мой бог! Ты шо? Ты О мой бог! Ты шо! Ты шо, стой там! До свидания! До свидания! Понравится. О, ези вообще по внутренней. Я ж тебе говорю по внутренней. Да, это случайно получилось. Я там на предпоследний отвалился. А! А че? Стой! Тихо-тихо-тихо, я там стоял, бусты лошади. Сейф, сейф, сейф, сейф, сейф. Подожди, давай, давай, давай. Да стой ты, блядь. Епт Просто засейвился, как батенька. Как батенька? Да, просто отец что, а, тут, я, а тут есть бустеры? Нет, у меня просто вообще там... Я вот тоже интересно, у меня там есть бустеры? Развернись, а, проверь. Не, подожди, я почти проехал. <laughs> я, короче, это... Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Короче, я там на предпоследнюю такой, когда спрыгивал там ступенька небольшая, меня как, блин, разогнало, и я офигел от жизни, но я застрелился. Сейчас проверю, что у Так взял, да, человек? Да, да, все. На последнем, короче, нету. А, на предпоследнем прям на углу есть. Да? Да, там прям угол на последнем этом... В Там бустер. Хорошо, да. Да я хочу нормально пройти. Ой, красава. Там вот на последнем прям на углу бустер. Тихо-тихо. Все. И смотри, даже лайфхачить не пришлось, да? Ну. Но... То, что доктор прописал. Я, кстати, надеюсь, что он сюда надо. Так, там сейчас остановиться нужно будет. процентов. А, да ты шо остановился, а, Да ага. погоди, я проверяю, я проверяю, что. Ты не туда меня запихал. А куда нам нужно? За стеночку там, чек. За белой стеночкой. А, да? Козел? Ой. Ой. А, да конце этой платформы берется, пта. Какой? На черный, на который ты. Шлепнулся. А да? Через стенку срезался. Короче скажу, мадрид. Видишь его? Я его взял. Окей. Если так можно. Я тебя нормально скинул, а ты мне тут начинаешь. Окей, хорошо. Что теперь? А теперь наверх, да? Я не знаю, я улетел. Да, тут на спираль, короче, сверху запрыгнуть на черную. Блин, теперь в другую сторону. Что за фигня? Не заселился. чуть не отрезался, ты прикинь. У меня уже полоска почти закончилась, респавна. Ты прям в рампе зарезался? Да, я почти зарезался, короче. Я такой полетел, думал, ну все, капец, типа не сюда. А у неё эти невидимые текстуры есть. Так, а там, короче, угадать надо. Подгадать, точнее. Бляха, давай. Нет, не давай, стой. Так у нас с тобой рассинхрон может быть? Ааа! чё? у нас с тобой игру рассинхрон может быть я типа вообще вот эта херня смыкалась то раз сверху снизу ты что орешь я не видел там бустера даже да в смысле поправиться назад подъехать там оказывается там снизу его видно я их не видел ну ты вообще я вообще блин на лакерстве залетел отвечаю Короче, у нас реально с тобой рассинхрон Ты у меня, короче, это Они сузились уже максимально И ты такой сквозь них проточился такой Ой Ах ты что Ты без меня в гоночке играл Скилла понабрался Ты куда? ч то не пошло Я там был всего два раза О, все, Налетел там в третью последнюю больше разгона бери тут кендер, мне просто раз... кажется здесь надо на одном разгоне а не на массу умам блетают оу то тут тут тут -ту -ту -ту -ту -ту. блин я пузом засеялся короче меня скинула вот сейчас должен попасть а ни хера а не попал блин, а поп... Я поп... на попал, попал. все да я на тут подняться Тоненькая. не знаю что ты не смог Изи. Ты медленно что ли ехал? Да. Блин, только я на волорайт на самом не заехал. побери спокойно. Ой. Ну тут что то да. я что пытался эту на скорости пройти. Да, блин. Не то. Я один раз так заехал нормально, а потом меня давай сбрасывай. Ну меня тихо, тихо, тихо. <у> <mar>. <digild noise> так дрифтундиль. Так, все, попал. О, да куда вниз? Все нормально, взял. Там Икса, по-моему, да Икса. Я под трубой вообще как-то проехал, меня скинуло. Во-во, нормально. Я вот не доехал до трубы. Ты в смысле дальше поехал? Нормально. А, там переправить надо. Там стоперы. А, мне кажется, я знаю. Я где-то ее видел. Что <свят> ты там Мучайся, сделал? Что а ты сделал? Что <свят> ты там придумал? Здрасте! Смотрите, где я нахожусь. А где, подожди, стай. Как туда попал? Я? Ты! Я, короче, вылетел немного раньше, чем самый конец вот этой дороги, mm -hmm. и сюда прям в сторону чекпоинта полетел. А -а -а. Поэтому мне разгон нужен был, чтобы побольше. Вау. Да блин. Ну, сейчас, короче, я еще пару разу... для разулик, попробую. И, наверное, так же сделаю. Давай, давай, давай, давай, давай, бля. Не! Так, давай! засеялся, братан, я это сделал. А где там выезд? По центру был? Нет, снизу. Твою мать, тихо. Опа! Тихо, тихо, тихо, сейф. Вот, по-моему, на вот это. Он на черненькой посерединке находится. Не посерединке там, чуть выше. Ну, типа... Так как я все законтролил. Вообще у него был э, 23%. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, easy чек. Easy check. Но. Да. Вообще там... Блин жопа поехал так. На черный, видишь, на черный перекручиваешься, разгоняешься. А. Сейчас оформим. Раз пошла такая пьянка. Ой, что-то меня перекрутила Я в третий раз Один раз меня тоже Мне кажется, короче, ты в этой гонке будешь один. <смех> финишировать? <смех> О, чега, вот это так нормально. Так, все, теперь флипы пошли, да? <смех> Погнали. Ой, что-то меня совсем перекрутило. <смех> <смех> а я не знаю. <смех> <смех> <смех> <смех> а, вот это я лох, куда еще чек был? <смех> ну, там сзади чек еще. <смех> Ай. <смех> Там с самого краешку <связанных> нужно браться. <связанных> да, да я понял. Утепляйся, а. давай. Так. Ну ща поклипаемся маляську. Маляську, ну, ну. один есть. Ну как бы я один тоже проходил, я на втором лоха. Второго упадешь, посмотришь <связанных> там дальше какая трупа. Дальше. Окей, сейчас глянем. Так, второй изи. Так, а, типа повернуться в трубе О, ты что, отвалилась-то от трубы? Так, зацепился за трубу Следующий вылажает Сестричка тоненькая Блин, высоко он нажал сильно а поворот обосрался два раза Тыкнул поворот, короче, и вылетел тоненькой да, так притормозить, маляшку и вверх, вот так вот, и вот так вот, и вот так вот, вот так вот, так вот, так вот. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. У -у -у. Флип. Да, флип это уже такое, это уже как свои. Не дрифтундель, нормально. А там еще одна такая труба Да? Да. Ого, меня ну ну <с> Не, ну в этой трубе как-то нормально. ты? Да, короче, трубень. мне Так, все засовился. бризи главное не рвануть. я втором вообще не могу вылететь на. Я пока шарики попинаю. Давай, короче, финишируй на блин только как в город крайне. приехал ну да я говорю это реально такая же калаткая Да. чего козел ладно ребята всем спасибо за просмотр у меня не получилось финишировать в этой гоночке ставьте лайки подписывайтесь бейте в колокольчик Всем спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Да, спасибо за просмотр. Всем пока.